Грядущее хочешь изменить и забыть, Чего чему уберет судьба, Хоть заплатишь, чем ты со мной заделку заключи, И день, когда mm -hmm. она умрет, не носла никогда. Можешь верить мне, так я не злой, как мы слышишь, ты справишься, За свою сестру подпишешь оговор. Я понимаю суть твоих сомнений Не знаю, что попрошу, я беспокоюсь а сейчас Но целого я даю, быть вам оберен, как в раю Хотя без жертвы волшебство развеется тут час Можешь верить мне, так я плох, как помнишь Но пойми, что правда в том добром но рискует все равно